Всем привет! Здравствуйте! На связи сегодня я, Ирина Данилова. И я хочу вам рассказать о своем заказе, который я сделала в четвертом каталоге этого года. Я первый раз получаю свой заказ, честно говоря, в Reflame, И в моем заказе нет ни одного космического продукта. То есть нет ни мыла, ни шампуня, ни геля для душа. Что же есть в моем заказе? Ну, я уже не первый раз выписываю программу Wellness Life. Сюда входят два продукта. Это коктейль. И витаминная Wellness pack. Очень выгодная подписка тем, что я покупаю ее три раза в течение трех каталогов за денежку, а в четвертом каталоге она мне приходит бесплатно, но еще и за баллы. <coughs> вот эти два продукта, они есть 100 баллов бонуса. Эти два продукта мы употребляем ежедневно со своим мужем, то есть касается семьей. Вот, допустим, коктейльчик у меня муж употребляет каждый день, вместо там, завтрака, я не знаю, то есть перекусом по-другому по по для него. А витамины, вы сами знаете, что их нужно употреблять каждому человеку каждый день. Правильно? Я являюсь членом премьер-клуба. Это очень выгодно. Это то, есть, те консультанты, которые э, размещают свой заказ на 150 баллов и более в каталог. Но мой заказ, в принципе, это 200 баллов и более. И как член премьер-клуба, я имею возможность выписать любой продукт с 50% скидкой. Каждый каталог я выписываю продукт с 50% скидкой. Это продукция Wellness. И в этот раз я выписала по желанию моей дочери, да, у меня дочь студентка, третьего курса, она учится в Екатеринбурге, скоро она приезжает, и она попросила меня выписать супчик, это томат и базилик, я как раз его выписала 50% с вилочкой. Вот. Супчик, он очень полезный, то есть я знаю, что мой ребенок будет перекусывать полезным продуктом, да, то есть здесь много аминокислот, белков и так далее. Ну, и что в этом моем заказе, как чем премьер-клуба, я по нашему каталогу премьер э, выписала э, вот такой вот пылесос, как ни странно, пылесос и да, вот, вот такой вот продукт, хотя, конечно, я его еще не использовала, потому что заказ получила только сегодня, как он будет в деле, я еще не знаю, с техникой я не очень дружу, я думаю, что сегодня э, мой супруг разберется, как он работает, понравится ли вот этому Котеночку этот продукт я не знаю, но тем не менее, просто мне захотелось вот приобрести вот такой пылесос в компании Арифлэн. Ну и получается, что в моем заказе всего 4 продукта. Эта продукция была у нас и аксессуар, может так сказать, да, наверное, техника под бытовая. Всего это на 225 баллов бонуса. Вот такой вот заказик я сделала в этом каталоге. И посмотрим, что я выпишу в следующем в пятом каталоге. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Всем до встречи. Пока. В пятом каталоге.